здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем сапожки спицами простые вариант спицами есть видео на канале крючком кто любит крючком сейчас я вам покажу спицами значит для этого мне понадобилось 100 грамм пряжи в 50 граммах 133 метра то есть в 100 граммах 200 4, спицы четыре миллиметра у меня здесь обрисована моя нога длина моей ноги 24 сантиметра поэтому я набираю 50 петель это у меня 24 24 25 сантиметров приблизительно длину стопы плюс-минус 1 сантиметр Делаю узел это вы уже знаете и вяжу все вязание все я вяжу лицевыми петлями кромочная изнаночная, у нас получится гладкий краешек так изнаночный ряд я тоже вяжу лицевой петлей и в итоге у меня получится платочная вязка продолжаем вязание объясняю как нам угадать с размером нам нужно связать квадрат вот это число я его тут называю число x вот оно число x и число x нам нужен квадрат размеры по длине стопы но нам еще нужно сделать вот такой вот выклинок 4 сантиметра и высота 4 сантиметра поэтому длина вот мы начали вязать мы вяжем сюда полотно вот оно мое полотно 21 сантиметр то есть x минус 4 сантиметра вот эти вот Равно у меня это 25 минус 4 равно 21 сантиметр. Здесь у меня 25 сантиметров. И теперь я закрываю для этого угла 8 петель для 4 сантиметров. Вот они мои 4 сантиметра, и вверх я вижу еще недостающие мне 4 сантиметра. Вот наша проверка совпадает и вяжем еще 4 сантиметра смотрите я довязала 4 сантиметра теперь вот она вот мой квадрат по сути здесь если бы был правильный уголок у меня бы был просто квадрат теперь все петли я закрываю вот она моя заготовка первым делом я выворачиваю вот этот первый и мне нужно их сделать в зеркальном отображении вот так вот должно быть девчонки видите чтобы здесь у нас были как бы полосы одинаковые. получится таким образом правый и левый тапочек mm. сшивая вот эту сторону и продолжаю вот до конца и этот уголочек вот смотрите сшила я эту сторону теперь вот здесь вот ровно от середины я начну я начинаю сшивать с этой стороны то есть ровно половину вот и все мои хорошие вот они мои сапожечки тапочки так все мои хорошие с вами была вика из школы рукоделия я с вами прощаюсь ставим лайки, подписываемся на канал и подписываемся на инстаграм. Все, всем пока-пока!